Меня зовут Инна Ком. Консультацию я проходила по предназначению в новом формате. Про эту консультацию я узнала из рассылки. А в рассылке у Ирины. Я уже, у Ирины Бухаревой я уже нахожусь, наверное, ну, полгода, если не больше. И все это время, можно сказать, я присматривалась, ходила периодически на вебинары, слушала. Просто это записывала, пробовала мелкие фишечки. А сегодня, почему я пришла на эту консультацию, во-первых, я прослушала немало отзывов и увидела, что это действительно работает. А убедилась по отзывам людей, что это рабочий инструмент. И в моем случае я уже перепробовала ну, действительно очень много методик из разных школ. Я, наверное, не буду всех перечислять но назову, может, только вот это в том числе, был и астрология, и метафорические карты, и т.д. и т.п. Из всего этого, из всей этой работы, я поняла, что на практике действует только то, что применимо конкретно к человеку индивидуально. Именно поэтому я пришла к линии, потому что здесь идет индивидуальный подход. Здесь нет, так скажем, ничего конкретно по шаблонам по группам. То есть э, все подбирается именно конкретно под заданного человека, под заданную ситуацию. На консультации, что для меня было немного необычно, не то, что необычно, а удивительно, то, что мои сильные стороны лежат как раз в плоскости, как я думала, моих слабостей. То есть я была удивлена узнать, что то, что я считала для меня невозможным и как бы скучно, где я не видела абсолютно талант, и сразу отвергываю эту сферу, оказалось, что в этой сфере как раз и лежит мое развитие. Вот будем, естественно, работать в этом направлении, будем стараться и от дальнейших результатов будем отчитываться. А кому посоветую пройти эту консультацию и вообще работу с Ириной? Ну, людям, которые тоже, скорее всего, уже много чего испробовали и до сих пор так и находятся в подвешенном состоянии, до сих пор ищут, ищут себя, ищут вопросы на ответы, которые прошли кучу тренингов и так до сих пор далеко и не уехали. Всем спасибо, всем удачи.